Потенция включает в разуме человека какие-то первозданные, очень глубинные включение, понимания, ощущения, воспоминания. То, как на вас подействуют стихии, не может предугадать никто, даже я, а вы тоже не можете. Поэтому вы заранее должны быть готовы ко всему. Стихии пробуждают память, которая в обычном человеческом социальном разуме может отсутствовать совершенно. Но, тем не менее, она проснется, потому что она есть есть судьбы и принадлежит вам. Стихии могут пробудить совершенно незапланированное ощущение, возбуждая, например, те или иные застарелые блоки, возбуждая те или иные застарелые болезни, которые обязаны быть проявлены для того, чтобы быть излечены. К этому вы тоже должны быть готовы, потому что любой процесс трансформации, вы сюда пришли именно за трансформацией, он всегда связан с, не, не всегда связан с приятными ощущениями, а скорее наоборот. Если трансформация действительно идет, то дискомфорт вы почувствуете. Причина этого кроется в функциях подсознания. Я думаю, что вам ваши педагоги рассказывали функции подсознания, когда говорили, что его главная задача это сберечь энергию своего владельца. Поэтому, конечно же, он будет очень недоволен, что меняется его энергостатус, меняется состояние подсознания для того, чтобы возбудить его на более качественную работу. Нет, оно против. Оно очень сильно против, и поэтому, конечно же, оно будет реагировать. Подсознание реагирует тремя способами. Сначала оно включает лень. Лишний раз медитацию провести, зачем вчера и так все хорошо получилось, вот. вчера почистили, чего сегодня опять чистить. Да, это вот это состояние, которое называется лень, и вы должны быть готовы к такой реакции подсознания, чтобы переламывать. Вторая реакция будет, конечно же, агрессия, будет, конечно же, страх и гнев на самих себя, на окружающих, на меня, на всю эту магию. Да, и на все эти процессы, которые идут. И помните, это не ваша реакция, это реакция вашего сознания, подсознания. Оно просто обязано так реагировать, оно он так запрограммировано. Да, и ничего с этим вопросом не сделаешь, поэтому воспринимайте это тоже как его нормальную функцию. А вот если вы первые два посыла проигнорировали, то третьей реакцией обязательно будет боль. Проявятся некие болевые ощущения, которые, с одной стороны, будут показывать, что оживают заблокированные ощущения, оживают заблокированные части физического тела, ну, психически тоже может немножечко поболеть душа, да? пожалеть для себя любимого обязательно надо. Вот поэтому, конечно же, могут скрываться и воспоминания, в которых вы можете от души себя пожалеть. Вы тоже должны быть к этому готовы. Проходите весь этот процесс немножко как сторонний наблюдатель, так вам будет проще и легче. Помните, ваше тело, оно это биологическая машина, да, и оно запрограммировано и умеет включать все ощущения и ресурсы, которые в нем вшиты. Поэтому оно обязано их включить, оно их и включит. А вы своим разумом наблюдаете этот процесс да, и понимаете, он неизбежен, его просто нужно пережить. Как все Переживали в юности пубертат. Да, вот, вот в данном случае да, оцените это просто как неизбежный эффект трансформации. Но любая трансформация всегда проходит через боль, особенно если это очень глубинная как бы, трансформация, если вы трансформируете свою человеческую природу, пытаясь сделать из нее природу магическую, а значит вы совсем человеческую, у вас должно появиться и в вашем разуме, и в вашем теле, и в вашем. Во всей вашей энергоструктуре должны появиться некие дополнительные энергоинформационные объемы, которых раньше возможно не было, а если были, то спали глубоко. Пробуждение этих структур, пробуждение этих сил, пробуждение этих новых возможностей, оно всегда связано с трансформацией, которая не всегда прилично и приятно. Вот поэтому к этому вы тоже будете готовы. У нас этот процесс пойдет не одномоментно. Мы его растянем растянем во времени, растянем в процессе, растянем и таким образом немножечко облегчим себе задачу, но окончательно совсем нивелировать неприятные ощущения мы, безусловно, не сможем. Поэтому, если вы к этому будете готовы заранее, вы с пониманием отнесетесь к твоим же собственным реакциям. Когда более-менее что-то уляжется и появятся какие-то силы хотя бы смотреть в каком-то направлении? потому что сейчас, если честно, взяли, вытыхнули угу. и назад еще не сложили. Угу. Вы знаете, назад вы складываете себя, будете сами по своему алгоритму. Когда это произойдет, не знает никто. Потому а. что магия всегда очень индивидуально проявляет себя. По большому счастью, это действительно большое счастье, потому что зачем тогда надо было бы заниматься всеми этими магическими дисциплинами, если бы нас опять всех сворачивали по какой-то традиционной схеме. Зачем тогда это можно? По традиционной схеме мы все уже сотками в детском саду, в школе, в институтах, весь социум соц тем и занимался всю дорогу, что вкладывал нас в единую удобную систему. Управление нашим сознанием, а мы с вами отчаянно пытаемся от этой схемы избавиться. Поэтому радуйтесь, радуйтесь, что пока вы вышли из этого социума, пока он над вами не власти, другое дело, что у вас нет алгоритмов управления собственной силой, то ну, так вы получите эти алгоритмы. Не бойтесь боли, не бойтесь разобранности, не бойтесь страха. Это предвестник того, что происходит перемен. Очень четкое ощущение, что я подкупала. Вот особенно быть здесь, как надо. Я не понимаю, какая система сейчас мы пытается управлять, потому что это же не человеческие изначально. Конечно. Любо вся эгрегориальная система, они изначально не человеческие. Пытаются управлять многие. Системы, которые вас заинтересованы, эгрегори, к которым вы подключены. Прежде всего, это грегоры вашей семьи. Второе, это эгрегоры вашей религии, вашего государства. Они первые бьют в колокол. Да? И в ту систему, в которую вы подключены более глубоко, та и первые реагирует, что вы сейчас пытаетесь из нее выйти. Находятся, изначальные природные источники стихий находятся в надэгрегориальном пространстве. Соответственно, если вы их подключаете, от эгрегоров вы избавляетесь автоматически. Но что такое избавиться от эгрегоров? Это не просто получить свободу, это потерять аминтиры жизни. Это вторая сторона, обратная сторона медали. Это потерять привычные ориентиры жизни, когда все было очень удобно и понятно. И даже собственные ограничения воспринимались как благо, потому что они тоже понятны. Более всего на свете человек боится непонятным. Именно поэтому так сильно человек боится смерти. Не потому что она страшна, а потому что он не знает, что за ней. И пока мы этот страх не преодолеем в себе, пока мы не преодолеем не страх перед смертью, а страх перед неизвестностью, Никакая трансформация не представляется возможной. Поэтому терпите, терпите. Вы сами вышли на этот путь, вы знали, куда вы идете. Да? И чем а, дольше вы будете держать глаза открытыми и все понимать до последнего, пытаться все осознать, тем сильнее и ярче будет ваш результат. Он у вас будет обязательно. в момент пытаться потому что сейчас? Нечем. Нечем да, то, то, то, Та самая структура, которая умела осознавать, она сейчас выключена, потому что она вам не нужна, она осознавала неправильно, она осознавала не для вас, она осознавала для тех систем эгрегориальных, с которыми вы контактируете. Вы действовали по их алгоритму. Тогда разумный вопрос, условно, а как можно найти и выстроить свой внутренний ориентир, какими инструментами? Пока только через я есть. Это единственная ваша путеводная нить, за которую вы должны зацепиться и понять, у вас нет больше ничего. Если вы думаете, что у вас кто-то будет поддерживать на этом пути, вот мы с коллегами только что говорили на эту тему, это ко всем относится. Никто не заинтересован, чтобы вы были победителями. Ни одна живая душа, даже самые близкие, даже самые родные не хотят, чтобы вы были победителями, они просто хотят, чтобы вы были рядом с вами, с ними. Просто рядом с ними, а победителем вы будете, проигравшим, не имеет никакого значения. Даже предпочтите предпочтительнее проигравшим, пока, по крайней мере, в этом отношении вы точно окажетесь рядом с ними, никуда не денетесь. А победителем еще два раза посмотреть, может быть, и не будете. Потому что люди более всего не любят перемен, очень этого хотят, но дико болит Поэтому мы с вами и говорим, этот путь возможен только в одиночестве. Исключение составляют собственные дети, которые умещаются под мушкой. потому что если они под уже не умещаются, то все. пока умещаются, держите их при себе, потому что если уже все, если уже рука одна не выдерживает эту тяжесть, это говорит о том, что их надо отпускать и не думать, что они пойдут за вами.